Приветствую тебя, мой друг. Ты на канале, который посвящен сварке. Вы давно меня просили, покажи, как нужно катать. Катать так по-крупному. Сегодня я покажу, как нужно катать керамикой по трубе. Эту технику еще называют американка, бабочка, восьмерка. Как ни назови, смысл один и тот же. Поэтому сегодня я расскажу тебе, мой друг, как проще сделать бабочку. В первую очередь хочется поговорить, а почему называют восьмерка, бабочка, американка? Ну, с восьмеркой, бесконечностью, тут более или менее понятно, потому что ты вырисовываешь вроде бы восьмерку, ну, совсем не так, ты там делаешь не те движения. Бабочка, тоже непонятно. Где там бабочка? Ну, вот, ну, заварил шов. Где бабочка-то? Может быть, потому что она цветная, тоже непонятно. А по поводу американки у меня есть небольшая история. Когда я только начал осваивать эту технику, и ко мне подходит знакомый, он очень классно делал вот эти швы красивые. И он говорит, Лех, пойдем сейчас покатаем американку, покажу тебе. Мне меня в голове такой, если сейчас подхожу к девушке, я такой... меня зовут Алексей. Она такая, меня Джессика». Я такой говорю, подъем, я тебя немного покатаю. Я такой, как это, какой американку мы сейчас будем катать? Мы на работе, трубы. Ну, короче, вот так вот у меня в голове. Потом он говорит, Леха, успокойся. Вот так сейчас мы будем с тобой катать руками. Нет слов. Но если вы знаете, почему назвали вот именно вот так, напишите в комментариях. Я думаю, будет всем интересно узнать историю почему назвали американка по плану сегодня должны были быть трубы облицовка корневой проход я уже показывал как делать заполняющий показывал и должна была быть сегодня облицовка но я решил немного переиграть и уделить больше времени для тех кто только начинает осваивать данную технику и хочу сегодня рассказать более детально на какие моменты нужно обращать внимание, что лучше использовать и тому подобное. То есть постараюсь максимально рассказать, как делать легко. Не рекомендую брать металл тоньше 5 мм. Почему? Потому что будет очень большое тепловложение, будет деформация, но и вы не увидите тех результатов, которые сможете увидеть на толстом металле, образно на десятке. То есть лучше взять десятку. На ней будет прям все четко, и у вас будет самое главное получаться. И вы сможете играть током чуть больше. Чем на четверке, на тройке. Следующий момент. Не обязательно брать нержавейку, как в моем случае. Это восьмерка. Можно взять и обычную черную сталь. Но обязательно снимите верхний слой. Чтобы появился цвет металла серебряный. И все также будет работать. На черном даже немного полегче будет также рекомендую найти фланец или можно на трубе в принципе насечки сделать но в моем случае это будет фланец и он будет меня контролировать контролировать он меня контролировать будет. вы представляете я смогу контролировать процесс как у меня будет ходить вольфрам от левой стороны до правой а по поводу трубы у меня есть труба Труба, труба, труба, труба, труба. И вот такие вот насечки попросите сделать токаря. Это вот 10 миллиметров и 5 миллиметров. Я надеюсь, вам видно. Вы будете вольфрамом от левой риски до правой вводить. До этого мы дойдем. Давайте начнем уже с нижнего положения. С чего вы будете начинать. риски и они будут моим ориентиром настало время собрать горелку нам потребуется газовая линза можете использовать среднюю можете использовать большую также керамику изолятор санга колпачок можно маленький можно средний можно большой но самое легкая техника будет с маленьким колпачком вольфрам естественно ну и начнем сборку вот горелка и готова следующий немаловажный момент это наше положение занимаем Максимально удобные. Коленки должны быть не вставлены. То есть мы должны быть маневрены. Они должны ходить легко. Как на скейте. Едем то же самое. И теперь берем горелку. Держим горелку у ее начала. То есть стараемся подальше от керамики. После чего упираемся керамикой в металл вот так это все выглядит и начинаем водить лево вправо лево вправо лево вправо когда мы начинаем вести в правую сторону мы горелку проворачиваем после чего прокручиваем наша керамика должна прокрутиться после чего разворачиваем и в обратную сторону прокручу, разворачиваем, проворачиваем, разворачиваем, проворачиваем, разворачиваем, проворачиваем. И вот таким вот способом мы ведем нашу горелку. Наш локоть должен ходить свободно с стороны в сторону, повторять движение руки, но запястье немного изгибается и вводим таким способом то есть вы должны расслабить руку наподобие волны. что-то, Сначала рука ушла, потом локоть ее догоняет. После того, как вы наработали технику в нижнем положении, теперь можем переходить к более круглым деталям. Здесь немного посложнее, потому что вы будете рукой двигать не только влево-вправо, а теперь вам придется еще менять пространственное положение, то есть с нижнего на горизонт и вверх. В принципе, все то же самое. Теперь ваша задача смотреть не только за тем, как вольфрам касается левой и правой стороны, а также смотрим, чтобы он был на расстоянии 1-2 мм. Ну, как и в том случае, тоже нужно было смотреть на этот момент. И нарабатываем технику. Давайте перейдем к настройке сварочного аппарата. Запускаем. И настраиваем. Бесконтактный поджиг. DS. Это постоянка. Рекомендую сваривать восьмерку на 4T, потому что и так будет тяжеловато туда смотреть, туда плюс присадку подавать. А еще и кнопку держать. Поэтому лучше на 4 тактах. Если вам неудобно, можно и на 2 такта ставить. Дальше. Предпродувка 0,5. Нижний ток 15 Ампер. Так будет не сильно разрушаться вольфрам. Поэтому и ставим 15. Время нарастания 1 секунда. Ток поставим 110. 115 присадку будем использовать 2 и 4 берите под свои задачи какая у вас там 309 316 или какая-то другая может там время спада или заварки кратера не будем заморачиваться 03 поставим нижний топ также 15 ампер и после продувка 5 секунд а -а -а, конечно 4, мы же в гараже Ну и все, аппарат готов Расход газа 10-12 литров Вольфрам ВЛ-15, ВЛ-20 Заточка 28-32 градуса Вылет вольфрама 8 миллиметров. Это все На самом деле все проще чем вы думаете я уверен что у вас вначале будет слетать рука будет э, присадка не так заходить в сварочную ванну будет шов кривой чешуя не так которая должна быть как вы считаете нужным либо она будет получаться кусками то есть здесь получилось здесь не получилось это все нарабатывается и самое главное, не останавливайтесь, продолжайте нарабатывать, развиваться и вот запястье может быть даже как-то поразминать, какие-то упражнения поделать. Ну а в основном это просто нужно наработать и рано или поздно это пойдет. Я надеюсь, все то, что сегодня я вам донес или попытался донести до вас, вам это будет полезно. И... Я посмотрю, если видос наберет определенное количество лайков и в комментариях будет желающий продолжить разбираться в этой теме, я обязательно сниму продолжение. Мы закатаем с вами трубу, облицовку, то есть доделаем ту работу, которую мы не доделали еще. Это будет не поворотка, там уже решим. Либо горизонт, либо под 45, да без разницы. Как бы. Смысл один и тот же. Везде. Вот я вам один секрет даю, который точно работает. Как внизу варим, также будете на горизонте, также будете на вертикале. Самое главное смотреть, куда за расстоянием от вольфрама до сварочной ванны, чтобы проволока была либо постоянно сварочной ванной, либо капельным способом. Это уже решать вам. Ну, да нету там на самом деле. Блин, они везде <связь> одни и те же секреты. Вот везде. это даже секретами не назвать. Просто это тонкости. И нарабатывается это все с опытом, с годами. Не будет получаться вот так у вас. Нет, не будет. Не будет. Поймете, вот пока у вас вот здесь вот что-то не отложится, вот пазл этот не сложится, вы не поймете, как это работает. Даже, может быть, вот это видео вы сейчас посмотрели. Оно просто вам не подойдет, не зайдет. А вот посмотрите у кого-то другого. Он тоже сваривает. Или делает вот эту вот восьмерку, бабочку. И вы поймете у него. Обязательно, обязательно, ребят, смотрите другие видео. И анализируйте, и берите у каждого понемногу. И вы сможете прогрессировать намного быстрее. Не слушайте никогда одного человека. А мне вообще. Ладно, прибедняюсь. Короче, ребят, понравилось видео, если. Ставьте лайк. Оставляйте комментарий. Я буду рад увидеть вас в подписчиках. Так что можете подписаться. С вами не прощаюсь. говорю, До встречи в новых видео. Пока-пока.